В прямом эфире «Теледоктор» сегодня в этой студии для вас работаем мы, невролог Павел Бранд и медицинский журналист Елена Войцеховская. Лазерная коррекция зрения – одна из самых востребованных операций современности. Избавиться от очков или контактных линз сегодня можно за 10 минут. Но многие до сих пор не решаются на операцию, опасаясь непредсказуемых результатов, о страхах пациентов и современных возможностях. Офтальмологов поговорим с нашей гостями хирургом, офтальмологом, доктором медицинских наук Татьяной Юрьевной. Шиловой. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте. Доброе утро. Вопрос. Все-таки плохое зрение – это болезнь. Тем не менее, операцию бесплатно не делают по лазерной коррекции зрения, поскольку это косметическая процедура. То есть мы болезнь лечим косметическими процедурами, это нормально. А какие все-таки есть медицинские показания для лазерной коррекции зрения? Но ну, на самом деле, когда мы говорим о плохом зрении, то причины могут быть разные. И вот как раз люди, которые носят очки, они с медицинской точки зрения не считаются больными людьми. В целом. А люди, которые носят контактные линзы, тоже считаются не, считают, больными. Тоже не считаются больными, потому что это люди, у которых есть средство коррекции, которое дает возможность видеть хорошо. И каждый выбирает либо очки, либо контактные mm -hmm. линзы. Но контактные линзы, конечно, с эстетической точки зрения, для многих э, являются предпочтительным средством, а вот очки более безопасным, если сравнивать. Но так или иначе, на каком-то этапе человек задумывается о том, чтобы сделать лазерную коррекцию. Потому что ну, мы знаем все, недостатки очков, а вот э, лазерная коррекция позволяет вернуть зрение полностью с максимально возможным эффектом, и при этом навсегда мы говорим. Поэтому, конечно, лазерная коррекция прельщает людей, но при этом э, пугает э, всякими мифами, которые растут еще три э, десятилетия от момента появления методов лазерной коррекции вот как раз на заре появление метода лазерной коррекции было такое мнение что женщине нужно якобы сначала родить а потом пойти к офтальмологу для того, чтобы исправить зрение. Вот родить, в связи... отправить в школу. А потом родить, родить второго. второго да? Да. А, Все-таки сегодня в каком возрасте показана операция по лазерной коррекции зрения? И а, что с женщинами? Уже ответьте мне, пожалуйста, на это да, вопрос. Возрастные ограничения, безусловно, присутствуют. Мы не делаем лазерную коррекцию детям. Но можно сказать, что в некоторых случаях мы ее делаем, но строго по медицинским показаниям. Но в целом а, до 18 лет э, не принято делать лазер коррекцию только потому что глаз еще формируется как э, длина глаза у близоруких э, меняется длина глаза в большую сторону э, и сделав коррекцию мы можем получить потом эффект откатывания этого минуса и в общем-то э, необходимость в повторной коррекции это во-первых во вторых роговица э, ребенка она незрелая и поэтому оперируя незрелую роговицу мы можем получить ряд осложнений но в общем-то до скажем так 17-летнего возраста у коррекции мы не говорим потому что э, Врач-хирург он оценивает здоровье роговицы, ее степень зрелости и может говорить о коррекции э, чуть раньше, чем возраст 18 лет. Ну Так или иначе, запомним, что 18 лет это тот возраст, когда мы можем говорить о лазерной коррекции зрения, если близорукость стабильна, то есть длина глаза не растет. Поэтому добро пожаловать к нам. Возрастных ограничений максимально в максимальном своем варианте их нет. У меня был пациент, которого я оперировала самым современным методом смайл 96-летнего мужчину, у которого был астигматизм, и можно было и нужно было ему вот его поправить. Поэтому в этом случае, если речь идет кстати, о женщинах, то женщину можно делать в любом возрасте, и от беременности, и скажем, наличие беременности зависит, но э, можно сделать коррекцию и на следующий день забеременеть. Вот мы говорим так. То есть э, беременность, кормления не портит зрение. Ну, Сначала вот так, коррекции. как будто можно забеременеть это... от коррекции. От коррекции невозможно, но беременным не делаем и не делаем э, коррекцию зрения в период лактации. Uh -huh. То есть э, первые 6 месяцев после родов. Но вот э, миф о том, что надо вначале родить вскормить и так далее а потом делать коррекцию это неверное представление и надо просто дождаться стабилизации близорукости и в этом в оценке вот этой стабилизации может помочь только врач потому что вы никогда не поймете от чего у вас там это зрение ухудшается только измерением длины глаза мы можем понять что близорукость остановилась в своем росте угу. добро пожаловать на Хорошо. коррекцию татьяна юрьевна все-таки Коротко, медицинские показания. Давайте перечислим к проведению лазерной коррекции. Да, есть медицинские и противопоказания, и показания, показания. к лазерной коррекции. Но прежде всего, непереносимость очковой контактной коррекции. Это показания. Mm -hmm. Кроме mm -hmm. того, человек, который носит контактные линзы, нередко получает так называемую кератопатию ишемическую. То есть длительное ношение mm -hmm. портит поверхность роговицы настолько, что человек не может пользоваться. Ну и, конечно, часто мы предлагаем лазерную коррекцию тем людям, у которых разная оптика на двух глазах. Потому что пользоваться очками в этом случае крайне неудобно, невозможно, нет полной коррекции. А э, ношение контактных линз также э, ну, не сопротивляется. Не сопр сопровождается высокая страта зрения. Понятно. А скажите, какое обследование все-таки проходит пациент перед операцией? Что он должен знать о своем здоровье, что его здоровье должен знать врач? И насколько это касается исключительно здоровья его глаз, или это нужно все-таки более подробно изучить его организм, с точки зрения показаний, точнее, уже тут противопоказаний к проведению вмешательства. У нас, конечно, есть противопоказания абсолютно относительно, абсолютных крайне мало, но это острые состояния, это какие-то системные заболевания. А вот сахарный диабет? Стабилизированный сахарный диабет не является противопоказанием. Конечно, если он декомпенсирован, то мы говорим о том, что эта коррекция не даст полного, полного восстановления, полного эффекта, он будет нестабильным. А вот мне тоже нет. всегда было интересно, у меня недавно даже была пациентка, которая задавала этот вопрос по поводу лазерной коррекции. Мы ее отправили к вам, кстати, не знаю, дошла или нет. Дошла, с, спасибо. С болезнью Шегрена на самом деле тоже шигрен это синдром сухого глаза так называемый в крайней степени когда слезопродукция нарушена поэтому здесь действительно нужно оценивать в каждом конкретном случае можем ли мы сделать эту коррекцию потому что выбирая метод коррекции мы неким образом ухудшаем состояние слезной пленки а шигрен это уже состояние нехорошее поэтому если говорить о современных методах то они крайне мало влияют на слезопродукцию и в некоторых случаях даже мы можем стабилизировать эту слезопродукцию, поэтому такой метод коррекции как RelaxMile самый современный. Он показан тем людям, у которых есть но ну, какие-то изменения в качественном количественном составе слезы и плюс вот такие вот системные изменения. Но это очень индивидуально, uh -huh. хотя сделать можно и во многих случаях человек избавляется от как минимум контактных линз, которые в этом случае более трав травматичная. Но, но я знаю, что вы также обращаете внимание на толщину роговицы, когда проводите диагностику своих пациентов? Давайте об этом чуть Безусловно, подробнее поговорим. Безусловно, и это самое главное, хотя диагностика занимает на самом деле около двух часов для многих пациентов. это Гораздо больше, чем операция. Конечно, да? операция длится 25 секунд, вот только лазерная ее часть. Поэтому толщина и здоровье роговицы это самый важный фактор при подборе пациента. И когда мы оцениваем человека как кандидата на лазерную коррекцию, мы всегда говорим, ваша роговица например, толстая. Вот мы видим карты роговицы и, и ее геометрию. То есть мы получаем фактически как географическую карту роговицы. И только специалист в целом может понять, здоровая это роговица или нет. Потому что на скидку кажется все одинаково, да? почти вот геометрически. Но левая роговица она толстая и здоровая, она регулярная. И преломляющая сила вертикали и горизонтали, она одинаковая. И толщина, вот видите, там 600 микрон. Это прям толстая роговица, хорошая. Бывает тонкая, но тоже здоровая, она регулярная, хорошая, но ну просто ее абсолютная толщина 470 тонкая роговица. Она ц... вот такой пациент-кандидат только на смайл. Другие методы, э, вот такие с крышечкой, которые были раньше, не показаны. И это тоже человек должен знать. Следующая роговица, она больная, тонкая, но больная. Если вы обратите внимание, вот на карте, которая находится ну, в сегменте справа, э, левый э, верхний угол. Там есть такой островок на карте mm -hmm. Роговицы. Вот если сравнивать две симметричные зоны да, и третье, мы видим, вот этот островок – это нехорошо. И такой же островок есть на внутренней поверхности. То есть мы смотрим на Роговицу, расчленяем ее, определяем в каждой точке и смотрим, насколько разница высот, скажем так, по задней стороне. Топографическая карта перед... Топографическая карта. Причем наклон вот этих углов, их расположение. То есть это очень уникально, и поликлинический доктор никогда не определит, насколько вы хороший кандидат для лазерной коррекции. Поэтому всем, кто вообще задумывается о лазерной коррекции, и в целом для пользователей очков со знаком минус или каким-то астигматизмом, я советую сделать эти карты роговицы, прийти и понять, насколько ваша роговица здоровая. Потому что это заболевание кератоконус, оно очень опасное, и в конечном итоге в своем ведет Пересадки роговицы. То есть это тяжелое заболевание, а проявляет себя на старте ровно как простая близорукость. И поликлиника, обычно оптика, не определит это заболевание. Мы поняли два часа на детальное, точное исследование. И вы знаете, мы вот с вами не первый раз говорим о лазерной коррекции зрения. И когда звучит эта цифра, 25 секунд операции всего лишь. Возможно, многим покажется это невероятным да, чем-то. Вот прямо сейчас я хочу, чтобы наши зрители увидели, как проходит каждый этап операции. А вы, пожалуйста, прокомментируйте, и можем засекать время. Конечно, пожалуйста, с удовольствием я расскажу. Но Операция выполняется в стерильных условиях. Пациент находится в горизонтальном положении на кушеточке. Вот мы моем поверхность роговички, мы обрабатываем ее специальным раствором, ставим пружиночку, которая помогает держать глаз в открытом состоянии. И вот такая оптическая линзочка прикасается к глазику. Никаких других ощущений, кроме как э, ощущение света и легкой зеленой лампочки – горящие в течение 25 секунд, у пациента не возникает, пациент не чувствует работу лазера. Он видит только маленький зеленый огонечек. И вот этот рассказ о зеленом огонечке я обязательно проговариваю не один раз, а несколько раз и мои помощники, потому что, по сути, вот эта, вот эта процедура 25-секундная. Но Я еще скажу для наших зрителей, что сейчас новые лазеры позволяют сделать за 9 секунд. Вот все то же самое, только 9-секундная процедура. И дальше хирургу достаточно извлечь вот эту линзочку, которая создается внутри роговицы. Вот мы видим, это делается с помощью шпателя, быстро. И у пациента возникает ощущение только легкого прикосновения к, к его поверхности моих рук. Но при этом я скажу, что я всегда разговариваю с пациентами во время всей этой процедуры. И голос, он позволяет успокоить спасибо человека. Спасибо большое, спасибо, мы поняли, что действительно надо следить за своим зрением, надо близоруким в том числе пройти исследование роговицы, чтобы понять, что она еще жива, а может быть уже и пора с ней что-то делать. Спасибо большое. Спасибо, Спасибо. рады были видеть вас, вас у нас в гостях. Вы Спасибо смотрели огромное. прямой эфир теледоктора. Оставайтесь с нами и будьте здоровы. Увидимся. Пока.